всем привет сейчас я нахожусь в очень старом погребе заброшенного дома сам дом был построен примерно в 1890 году и он сейчас уже полностью разрушен остался целым только вот этот погреб мне на электронную почту написала женщина и рассказала мне про это место по ее рассказу она решила спуститься в этот погреб чтобы посмотреть что тут и спустя примерно 10 минут после того, как она нашла здесь очень старый гроб, она с испугу хотела убежать отсюда. Но дверь погреба закрылась, и она долго не могла выйти отсюда. Сегодня я проведу здесь всю ночь и проведу сеансы ГФ, пытаясь выяснить, что на самом деле здесь происходит. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал. На мой канал Ядек Зен или на мою группу канала ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. А также, друзья, все, кто хочет поддержать мой канал донатом, вот номер карты. Получатель Юлия Витальна О. Это моя жена. Или вот ссылка для доната. Поддержать канал. Ссылка также будет в описании. Любая ваша сумма доната очень сильно помогает каналу в развитии. так камера пишет здесь кто нибудь есть Странная надпись на стене. 1913. Напоминает, как будто это год. Напомню, примерно в этом году был построен дом. Я думаю, как и сам этот погреб. О, Господи, вот он этот гроб. Про который мне писала женщина. Черт, как это жутко выглядит. Атмосфера этого места просто жесть. Как я вижу, это реально кости человека. Но нет черепа и скелет не весь. Черт, что это. Друзья, не знаю, что это был за крик. Но я вернулся сюда. Прошло больше часа. Сейчас немного похожу с камеры ночного видения. Жесть просто. Это уже даже не гроб. Доски от времени уже все сгнили. А это что такое белое? Ладно, друзья, сейчас поставлю камеру и буду проводить сеансы ГФ. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Дайте мне знак. Я могу вас услышать. Здесь кто-нибудь есть из мира духов. Кто вы? Где вы сейчас находитесь? Я рядом с тобой. То есть вы тот, кто в этом гробу? Как мне вам помочь? Найди мои останки В смысле? Не понял Кто она? Неупокоенная душа. Она тоже здесь. Кто она? Кто она? Кто еще здесь? Видно. Она может мне навредить. Она опасна для меня. Скажи, а что означает надпись на стене 1913? умер в этом году. Ты помнишь, как ты умер? Ты помнишь, как ты умер? Она убила меня. Я свернила. Как именно она тебя убила? Меня Ты можешь сказать, за что она тебя убила? Я зашел в ее дом и рассказал людям про нее. За это она тебя убила. Да. Она сейчас здесь. сейчас здесь Ты еще здесь? Ответь. Ты еще здесь? Друзья, по EGF мне больше никто не отвечает. Я не знаю, что это был за крик. Сейчас пройдусь немного с камерой. Не пойму, здесь кошка, что ли? Вроде ее здесь не было. Где ты? Да тут и спрятаться то негде может сюда залезла я вспомнил друзья в одном заброшенном доме мне тоже встречалось мяуканье кошки но после сеанса ГФ я понял что в этом доме обитает демон бал ссылка на это видео будет в описании друзья что здесь тоже демон бал обитает ну хотя кошки я нигде не вижу Все, друзья сейчас собираю вещи и я покидаю это место спасибо что смотрите мое видео до конца подписывайтесь на мой канал пишите свой комментарий и не забывайте ставить лайк друзья кто хочет поддержать меня донатом вот номер карты получатель юля витальевна о это моя жена или вот ссылка на донат Поддержка канала. Ссылка также будет в описании. Всем спасибо, друзья. И всем пока.